Всем привет! Мои хорошие! Начинаю новый влог. Итак, поехали. Многие до сих пор ищут бюджетную замену порошков и хотя он сейчас со скидкой 26%, 404 рубля выходит, да? И я по отзывам ребята писали, решила тоже попробовать один порошочек. Надеюсь, понравится. Сейчас покажу еще некоторые свои покупки с Казон или Wildberries. Вот он, собственно говоря, порошок. Это сарма. Я никогда в жизни его не пробовала, честно говоря. Поэтому будем тестить. Обязательно дам вам свой отзыв. Он стоит 250 рублей на Weberse, я нашла. А так надо мониторить. Давайте с вами посмотрим состав. Кстати, хочу сказать, не очень-то он бюджетный выходит. 12 стирок. Это если большую покупать упаковку бюджетно, там прям совсем бюджетно выходит. Но я большую не стала брать. Если я не знаю, что за прошок, потестирую а, маленький. 8 стирок. В машинке только 250 рублей. Так что фуберлик выходит дешевле. Сармы. Теперь мы с вами ищем состав. Производит у нас с вами его Республика Беларусь. Здорово. Где же состав? Вот он состав. Кислородный отбеливатель. Здесь тоже есть. Говорили, что не хуже порошка Фуберлик. То есть, если большими упаковками реально брать, там по 2,5 килограмма, выходит дешево. И, Слушайте, также оптический отбеливатель есть. Сейчас ради интереса покажу состав порошка Фуберлик сравним. Пока вторая упаковка с Валберрис за 250 рублей, девчонки, взяла 15 контейнеров. 15. Представляете, сейчас достану только их много. Получается 5 такого размера, 5 такого и 5 такого. Но просто сейчас на природу ходить я не вижу смысла брать дороже. И, кстати, пластик очень плотный. Прям хрен достанешь. Смотрите, дно какой. Пластик очень плотный. Прям очень. Это внутри она, кстати, такое рифленая. Да, она внутри такое рифленая прям плотный-плотный, не дешманский контейнер, вот на первый взгляд слушайте, ну, вообще 15 штук, за 250 рублей на шашлык ходить, на природу, куда-то там что-то с собой положить, вообще космос еще кувшин купили, девчонки, на зоне уже, по-моему, потому что фаберлиповский кувшин нечаянно разбил муж, мы им уже пользуемся и там тоже за 200 рублей я его взяла, и он невероятно крут сейчас покажу тоже, видите, вот прям рядом их положила ингредиенты ага плохо видно, да? Пачка такая неудобная. Ну, понятно. тут Где у нас состав кончается? Оптический отбеливатель, ладошка. Фосфатов 5,15. А тут я фосфатов не вижу. В общем, кто разбирается, напишите, как вам состав сарма. Он покороче будет по сравнению с составом фаберлик. Слушайте, вот такой кувшинчик. Кому надо на что-то ссылки, пишите. Я тогда ну, буду кидать вам. Он литр 8, во-первых. Сто раз не наливать. Он стекло. 200 рублей, девчонки. Здесь есть крышка. И вот такая крышка надевается плотно. Она не гуляет, ничего. Она надевается плотно и все. И такой удобный носик, чтобы наливать в стакан. Не расплескается ничего. То есть и Ксюша у меня удобно им пользоваться. И все. Но он достаточно тяжелый. Сам по себе не такой легкий, как Фаберлик. Но тем не менее, все стекло, крышечка. Наливать удобно. Вообще я безумно рада, что за 200 рублей такой классный кувшин купила. У нас сегодня очень раннее утро но ну, Очень теплое, очень солнечное Крестюшка стала в шесть <смех> Да, у нас такое бывает Поэтому сейчас мы пойдем с вами кое-что тестировать Будем порошок тестировать, сорма На светлых вещах, расскажу вам, как тестировать Нет И еще Алексей, спасибо тебе за это Порекомендовал Уптан Помните, мы с вами пользовались Уптаном из Фикс Мне очень понравилось, я прям в восторге Он порекомендовал Уптан Что это за марка Лабораториум называется. Она тоже есть на Marketplace. В общем, у нас с вами обзор такой про Wildberry Son. Где ее заказала тоже на Wildberry? Сегодня все покупки с Wildberries. В общем, вот такую банку я заказала за 306 рублей. Здесь 400 мл. Тоже такой порошочек сыпучий. Я вам сейчас покажу поближе. Мне вообще понравилась идея. Алексей мне давно советовала. Я как-то ну, птану, потому что что-то новое, да. Тут решила попробовать после того, как с фикса очень понравился. Уж если за 55 рублей и фикс прайс понравился, то тут, ну, тут тоже 306 рублей, девчонки, за 400 миллилитров. Вообще банка огромная. Отзывы там тоже хорошие. Сейчас покажу поближе, пойдем с вами умываться. Вот так он выглядит. Там их два, для жирной кожи и для сухой. Я взяла для жирной, конечно, сейчас у меня летом она всегда жирная. А скраб для умывания для нормальной и жирной кожи называется вот марка лабораторию можете так по названию прямо искать на маркетплейсах смотреть где на данный момент дешевле так крис крис тоже хочет там айурдическое средство но все как бы да понятно что у нас это с вами перемолотые травки и так далее здесь голубая и черная глина классно лаванда календула иван чай ну класс так да, гречка, там всякие крупы. Составы прикольные. Небольшое количество воды опять мы с вами добавляем, чтобы получилась жидкая паста. Немного растереть, нанести на, на влажное лицо. Можно разводить утан вот, молоком или сливками. О, как. Надо попробовать тоже. Алексей, ты как делаешь? Просто так с молоком не пробовал ни разу. Вот состав. Смотрите, какой интересный. Цедра апельсина. Вообще здорово. Вот такая вот бадья. Девчонки, вообще за копейки. Сейчас откроем, понюхаем. Ну как он пахнет никак. Натурально, девчонки. Так же практически, как и из фикса. У них такой запах. Все летит. Натуральный запах. Чувствую, кстати, гречку чуть-чуть. В общем, интересная штука, будем пробовать. Сейчас это модное такое венье. Использовать все натуральное, да. Но мне просто эффект очень понравился, поэтому я и решила взять вот такую штукенцию. Сейчас пойдем тестить. Так, ну что, поехали тестить умывалку. А, вы у меня еще спрашивали, что у меня такая за щетка интересная, зубная, когда я показывала вам обзор своей уходовой косметики, сейчас расскажу. Вот она. Это Хапика. Японские щетки, они такие довольно известные. Тоже, кстати, покупала на Вайлберрис. И у меня уже была щетка Хапика. Мы с вами ее тоже обозревали, выинтересовались. Я вам оставляла отзыв. У меня она была белая с классической насадкой. А здесь у меня интересная такая широкая насадочка. Решила взять, потестировать, потому что цена очень привлекательная. Уже, в принципе, длительное время можете еще успеть по такой по цене заказать. Щетки классные, они японские. Они из прочного пластика, вообще мне очень нравятся. Им безумно удобно чистить зубы. Для тех, кто любит какие-то определенные насадки, определенную жесткость, насадки продаются отдельно. Их очень много, то есть можно легко снять и надеть ту насадку, которая вам нравится. К самому корпусу насадки любые подходят, то есть они универсальные. Прошлая щетка у меня была такая стандартная, тоже частички были разной длины, здесь это заметно хорошо, и было очень удобно чистить. И что еще мне нравилось, то есть с утра, когда чистишь зубы или вечером, она не шумная. Она не шумная, она гудит совсем так чуть-чуть, работает от одной пальчиковой батарейки. Батарейки хватает вообще на целую вечность. Я, по-моему, в прошлой щетке так ни разу и не меняла ее. То есть она работала, работала и работала. Поэтому нравится, нравится. Сейчас давайте вместе с вами зубы почистим, раз вы попросили на нее подробный обзор. Ссылку, конечно, я вам оставлю в описании к видео, прямо вверху на ссылку для покупки на маркетплейсах. Я брала на Валберс. Так, вот она такая стильненькая, в то же время лаконичная, легко меняется насадка. Смотрите, какая она широкая. Классная. очень удобно мне безумно понравилось щетинки разной длины это видно смотрите да вот такая интересная здесь внизу у нас с вами кнопочка мы ее включаем она практически не шумит мы никого не разбудим и она делает такие колебательные движения да? выметая на вот именно так как надо «Престюша, я тебе сейчас отдам я тебе сейчас отдам она очень любит эту щетку колебательных движений именно от десны краю зуба, то есть как положено, как правильно чистить зубы, да? Видите, она шумит не сильно, и вот эти колебательные движения, они прям адам, адам, адам, сейчас они ощущаются очень хорошо. Вот такая классная в руке держать удобно, стильненькая. Все на тебе, на, на скорей. Она, кстати, непроницаемая, то есть можно пользоваться в душе, ничего с ней не будет, сюда в батарейку не попадет вода. Это большой плюс. У меня были дорогие щетки, и там ржавило внутри. Здесь таких проблем не было. Ну, с собой удобно брать. Смотрите, включаем. Ей можно, кстати, чистить без пасты. Она прекрасно очищает без пасты, но я люблю все равно с пастой. Включаем и начинаем чистить. Девчонки, какая вот эта насадка приятная? Это какой-то кайф на мальчишки. И вот эти правильные движения, я вам покажу сейчас слуточку поближе, то есть выметающие, да, колебательные, от десны вниз. М -м -м, обалденно, не надо ничего тереть, стирать эмаль. Я кайфую прям. И за счет того, что она такая широкая, еще массаж десен. Она не царапает, она не травмирует дёсны. Если они у вас чувствительны, она довольно мягкая. То есть, ничего, никаких неприятных ощущений нет. Просто кайф. Ремаль потом чистая-чистая. Она приходит в оригинальной японской упаковке, так что по-японски. И есть наклеечка на русском языке, пояснительная. Она такая стильненькая. Ну, в общем, вы поняли смысл. Я дочищу без вас. Все, звуки аж блестят. Теперь вот там. так. я не знаю, в руке, наверное, давайте будем смешивать. Мне понравилось э, фикс, фиксовский э, в виде масочки применять. Он прям как-то работает, так порово чищает. Вот так вот насыпала на ручку и разбавляю водичкой. Так, немножко... Да, Престюша нам тут песенку поет. Мне очень да. удобно это делать. Все сыпется. Но это такой кашицеобразной консистенции развела. И погнали. Даже маловато, слушайте, хочется еще добавить. Аромат земли. С какими-то травками. Ну, легенький такой. Прикольные вещи. Вот сейчас на лето, мне кажется, вообще обалденно, потому что там глина. У многих, да, малыш, у многих кожа жирная. Помассируем. Алексей сказал, там классно, ему этот вот это очень понравился. Поэтому я не могла не попробовать, особенно с такой цель. Ну, так он, видите, катается. Можно немножко оставить на лице. но я думаю, с вами хватит и такого умывания. Давайте смывать. Так, ну что, пока по тактильному эффекту даже в процессе смывания почувствовала, что личико очень мягенькая, Прямо какой-то мягенький, неженький такой. Звуковое сопровождение, Крис, да, ты нам сегодня решила устроить. Держи, держи бусики. Ой, какие красивые бусики. Ну что, даже в процессе умывания по тактильным ощущением кожа какая-то мягенькая. Видите, блеск пропал мой после ночи, да? Мягенькая, чистенькая. Прям вот до скрипа. Слушайте, классно. Мне понравился такой способ умывания. Поры чистые, чуть-чуть суженные, лицо матированное. Вообще классненько, слушай. уж спасибо. Спасибо, классно. Мне понравилось. Дальше сейчас быстренько с вами уход сделаем. Это тоник. Скарбокситерапию делаю через день. Это а со сроком горности пришла, вчера делала. Теперь буду завтра. Так, это тоник, немножко сыворотки. Стараюсь не утяжелять, потому что жарко и хочется как-то минимального ухода. Но в то же время ухода. Капельку крема гиалуронка. Потом сверху пойдет СПФ. И как я показывала вам в видео, где мы с вами делаем макияж, да, недавно. После СПФ я потом салфеточками матирующими прохожусь по всему лицу, и все отлично. Поэтому в жару тоже как бы ухаживать надо, хочется более легких продуктов. Вы меня спрашивали, кстати, ролик о подборке ухода на лето. Я в Дзене пост подробно писала, что касательно Фаберлик, да, в Дзене есть пост. Полистайте в самом начале там где-то про те а, кремы которые я рекомендую использовать на лето. Так что не поленитесь, девчонки, почитайте. Все, вот весь уход. Сейчас питается основной уход, сверху ляжет СПФ, впитается СПФ, сверху лягут салфетки матирующие, потом макияж. И все вырекут Там зачет, зачётный, понравился. будем сарму тестировать на светлых тканях. Вот такое крестюшки платье красивое, замечательное, потрясающее. Пятна показываю вам сразу, да. Сейчас посмотрим, сколько там по инструкции сыпать и будем стирать. Посмотрим, как отстирывает. Объяснительная бригада по ходу дела Нужно, смотрите, тут инструкция для машины стирки 180 Плюс 40 миллилитров. Что это значит? Его водой перед этим надо разводить. Машинная стирка. Интересно. Девчонки, мальчишки, напишите, пожалуйста. Я сейчас буду сыпать в барабан, как обычно, порошок Фоберлик. Потому что если порошок Фоберлик разводить кипятком, он тоже отстирывает, кстати, гораздо лучше. Я этот лайфхак знаю. 180. Но сколько это? Я сейчас, знаете, насыплю 2 мерные ложки. Он у нас сами же не концентрированный, не как Фоберлик. 2, половиной мерные ложки насыплю. У меня там достаточно много белья собралось. Вот так. Фаберликовских мерных ложки я имею в виду. Они у нас с вами по 40, по-моему, грамм. Даже 3 ложки, наверное, надо, если это на 8 стирок. 3 ложки. Да, 3 ложки. Пересыпала в свою емкость для порошка. И он, кстати, похож на порошок Фаберлик. Но не такие немножко гранулки, но тем не менее тоже какие-то гранулки. Такое вот интересный. В общем, три ложечки. Вот их здесь сколько? 50 миллилитров? Ну да, 3 достаточно вообще. Там написано 180 Плюс 40 мл, вообще непонятно написано. Достала девчонке из машинки белье, все отстиралось, все отстиралось прекрасно. Расход у него большой, но в принципе, наверное, он того стоит. Еще по составам, вот, кто разбирается, напишите, пожалуйста, все отстиралось, все отстиралось прекрасно. Футболка со старыми пятнами. Но тут какие-то пятна уже старые-старые. Вот тут вверху от еды я а ни, ни один брошок не отстирал. А платьица все чистенькое, беленькое, свежее. По ощущениям он очень похож вот, по качеству стирки на фаберлит. И по ощущениям он тоже хорошо выполаскивается. Да? Поэтому я в принципе довольна. Буду пока стирать. Если брать большой объем, будет очень выгодно. Здорово. Кто пробовал, тоже обязательно пишите. На этом влог буду заканчивать. Кому было интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на щетку хапика под видео. Всех люблю, целую, всем пока.